Было это в начале 90-х. Меня, мелкого третьеклассника, как обычно, отправили на лето в деревню к бабке с дедом. Деревня была не такая уж убогая, ибо крайний север. Кто был в глубинке Архангельской области, тот поймет. Старинные деревянные двух- и трехэтажные дома, большой двор, коровы, куры и свиньи. Деревня стояла на берегу реки, устье Белого моря, короче. На ближайшие 250 километров ничего толком нет. Глушь-глушью. Но туда я ехал с удовольствием. Компьютера тогда ведь не было. А тут можно гулять с местной шпаной, спать и смотреть бабки на сериалы по телевизору. Бабка с дедом тоже хорошие были, хозяйственные. Жили относительно небедно, да и мы всем помогали. Дед вообще как царь жил имел снегоход с моторной лодкой, что не у каждого колхозника было. Мужик он был с большой буквы, огромного роста, целый сажень в плечах, да жиристый, с белой черной бородой и громким басом. Он совсем не выглядел на свой восьмой десяток. Еще глаза у него не было одного, фрицы выбили. На праздниках в пиджаке он был похож на новогоднюю елку. Весь был увешан медалями. Короче говоря, настоящий вояка, который умел петь и шутить шутки. Так вот, решил дед, как обычно, к избе в тайгу ехать. Да и взял меня, чтобы жизни учился. Рыбу ловить и силки ставить. Сели с утра на лодку, все собрали, бабка еды наложила. Путь долгий был, день плыть. Погода отменная была, комары на реке не донимали, дед все шутил про какие-то цацки масястые, которые я хватать должен, когда девушку мечты увижу. В общем, понесло старого, уж лучше про войну рассказал бы, но он этой темы избегал, всегда говорил, мало эти ужасы знать. Следов людей на берегах не было, лишь вдоль берега иногда попадались всякие бочки до бревна. Где-то к вечеру. Мы приблизились к большой крутой излучине. На высоком берегу виднелись какие-то старые развалины. Видно было, что давно здесь кто-то жил. Дед, кстати, насторожился, говорит, мол, место это опасно и зовется темный наволок. Погода, как будто услышав деда, резко поменялась. Заморосил дождь, тучи налетели. Ред на воде быстро переросла в неплохую такую качку. Я малой был, плавать не особо умел, боялся сильно, держался за деда, как за дерево. Просил его причалить. Одет он. Он молчал и лишь прибавлял скорости на моторе. Дальше ветер совсем осмегал, лодку шатало только так. Вода. Вода заливала днище, я тогда начал плакать. На душе как будто пусто стало страх. Страх, непонятно, чего появился. Дед хоть и был с виду невозмутим, но было видно, что тоже не в себе. Попытки плыть дальше были оставлены, и мы причалили к берегу. Надо было спрятаться от дождя и ветра, благо вдалеке виднелся покошенный сарай. Дед уже открыто нервничал, глаз его единственный бегал из стороны в сторону, а руки дрожали. Он как будто хотел что-то сказать, да не мог. Он... Он будто чувствовал, что я просто не пойму. Привязав лодку, мы направились к сараю. Внутри ничего почти не было. Старые сети, жестяные пустые банки, державая лопата. Снаружи уже вовсю шла буря. Дед растерил брезент, достал термос, налил чаю. Но руки его, они ходили ходуном. Я тогда всерьез забеспокоился. Хоть и был маленький, но понимал, что такого человека напугать не просто. он не то что боялся. Он нервничал. И я начал спрашивать, что с ним, он лишь невнятно что-то бормотал. Как я понял, он говорил, что место проклятое. Затем он посмотрел на меня с дикой усталостью. Такого взгляда я раньше не то что у деда не видел, а вообще ни у одного человека. Он сказал, что что-то плохо ему, и он вздремнет. И потом в путь дальше, а там, и погода стихнет. Он положил рядом ружье, предварительно его зарядив, и наказал мне не уходить никуда, и если что-то случится, сразу будить его. Некоторое время спустя на меня накатила дичайшая усталость, и я честно пытался бодрствовать, но... вместо этого впал в какую-то непонятную дрему. Проснувшись... Я не сразу понял, что что-то произошло. На улице вроде бури не было, стояла ночь. Дед, он лежал, как лежал. Я решил его разбудить, но, но не смог. Дед, он не дышал. Вот тут-то меня взяла просто паника. Я испугался до смерти. Один в тайге, ночь, дед никак не реагирует. Взяв всю волю в пулак, решил искать помощь подняв или как ружье, вдруг волки или еще что, я побежал к лодке. И тут я понял, что пространство, оно изменилось. Небо отсвечивало багровым светом, ветра не было совсем, река была абсолютно бездвижена. Представьте себе огромную площадь с водой, которая не движется, как будто это гигантское зеркало, но в то же время оно оно не безжизненное. Оно... Вы как будто чувствуете его. А в носу... В носу ощущался ужасный запах Гарри. Звуки слышались не как обычно. Это все... Все выглядело как настоящий кошмар. Посмотрев на вершину берега, Я увидел деревянную церковушку. Маленькую такую. И я готов был поклясться. Ее не было днем. На том месте были просто старые доски. В церквушке горел свет. Я побежал туда, бросив ружье. Приблизившись, я услышал голоса. Они читали молитву, и это хотя бы слегка успокоило. Открыв дверь, я увидел множество людей. Женщины, дети, старухи и мужчины. Они не обратили на меня внимания. Смотрели на икону и молились. Выглядели они странно. Одежду такую я видел только Ах, в старых бабкиных семейных фотографиях. На женщинах платки, платья, дети в рубахах, мужчины в черных зипунах. Я начал просить их о помощи. Они как один обернулись на меня и посмотрели. Две женщины подошли ко мне и взяли за руки. Мужчины закрыли за мной дверь на засов. Я кричал и говорил, что деду моему нужно помочь, но они меня не слышали. Они привели меня к иконе и сказали молиться. Их речи, они действовали на меня странно, как гипноз, не знаю почему, но я начал бормотать что-то про Иисуса, хотя никогда Библию даже не открывал, а дедя забыл и погрузился в какое-то забытье. Женщины и старухи, они начали говорить, что мы все очутимся в раю, что Бог ждет нас, а Антихрист, он не получит нашей души. Я не понимал, что происходит, да и не хотел. Мне тогда было очень хорошо. Слова людей из молитв плавно превращались в ожидания Дети начинали кричать. Мужчины стояли с каменными лицами, беззвучно читая молитву. И тут резко наступила гробовая тишина. В дверь циркушки начали ломиться, причем с каждым разом все сильнее и сильнее. Я не знал, кто ломится, но это было ужасно. Женщины и дети заорали в истерике. Мужчины, они оцепенели на месте. Один из них вдруг взял свечу и решительно кинул ее в охапку сена в углу. В помещении мгновенно начался пожар. Никто не бежал, все смотрели на распространяющийся огонь. И я понял, что они решили. Они решили сжечь себя и меня заодно вместе с ними. Я подумал бежать, но понял, что женщины вцепились меня меня навертво. Огонь! Огонь объял все, нечеловеческий страх. Дым, огонь и непонятные люди, они решили сжечь всех. А в церковь, судя по всему, ломился настоящий антихрист. Я начал терять сознание, но тут… но тут… Дверь в помещение была выбита, и на меня сквозь огонь и дым надвинулось непонятное огромное существо. Через слезы я увидел, что в руке у него гигантский топор, и он двигался именно ко мне. Я открыл глаза и увидел мертвых старух, что держали меня. Повернув голову, я увидел человека. Он был покрыт копотью, с иссаженным в дикой ярости, одноглазым, опаленным лицом и сокровавленной лопатой в руках, стоял мой дед. Взяв меня за подмышку и прижав к груди, спасая огня, он пообщался вон из церкви, отгоняя лопаты обступающих нас, горящих людей. Они горели, но не отпускали нас. Стоял гул. Дикие гулы не все кричали. Демон! Сожгите демона! Кольцо. Кольцо из содержимых людей сжималось. Дед отчаянно дрался, ничего не видя. Я слышал звук лопаты, дробящей кости и мощный дедовский мат. Чудом выбравшись из церкви, дед побежал со мной к берегу. И больше, больше я ничего не запомнил. Да я. слава богу. Проснулся. Проснулся я уже в райцентре больницы. Медсестра сказала, что у меня отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей. Меня нашли рыбаки в лодке за 50 километров от темного наволока. Без сознания и укрытого брезентом. Спустя несколько дней нашли и деда. Он полулежал, полусидел в том же месте в котором я его оставил перед выходом из сарая. Никакой церкви там никогда не было. Лишь давно заросшие обугленные бревна. Моей истории о темном наволоке милиция из райцентра, естественно, не поверила, как и мои родители. Все списали на шок. Лишь только участковые рыбаки, нашедшие меня, перекрестились. Бабку мы забрали с собой из деревни, а деда похоронили. И вот когда я повзрослел, бабушка уже почти при смерти рассказала историю о том, что сотрудники НКВД в 20-х годах хотели увезти из тайги и культурно посвятить местных старообрядцев. Они пытались взять их силой, но те заперлись в своей церкви и сожгли себя заживо. Думая, что на землю явился дьявол, потушив пожар и разобрав пепелище, они нашли еле живого ребенка, и этим самым ребенком оказался мой дед.